Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим популярный на Сахалине суп из морской капусты. Для этого нам понадобится куриный бульон, картофель, морковь, репчатый лук, зеленый горошек консервированный, капуста морская консервированная, яйцо куриное и соль. Отвариваем бульон. кипящий куриный бульон, кладем нарезанный картофель вот таким вот мелким кубиком. Когда наш картофель закипел, кладем нарезанную морковку и лук. Лук нарезаем мелко. Доводим до кипения и варим 5 минут. Суп солим, перчим по вкусу, добавляем морскую капусту и горошек. Варим до готовности картофеля. Картошка стала мягкой, тонкой струйкой вливаем яйцо, постоянно помешивая. Доводим до кипения. Вот у нас получился такой замечательный суп. Добавляем сметану. Приятного аппетита!